В этом видео я покажу, как я ухаживаю за своей промышленной машиной, расскажу, когда ей требуется ТО, по каким признакам можно понять, что пора менять масло и прочистить ее э, механизмы. В среднем ТО проводят у промышленных машин раз в полгода, если шьют не часто, и где-то раз в... 3 месяца при индивидуальном пошиве если вы шьете довольно таки часто а на производстве это может быть даже один раз в месяц конструкция промышленной машины думаю тем у кого она есть ясна это стол это голова и голова прикреплена к столу и вот при помощи таких манипуляций сзади есть специальный механизм который удерживает такой пенечек небольшой удерживает вес машины вот в таком состоянии и сейчас мы посмотрим что за три месяца у меня произошло с машиной первостепенно я обращаю на цвет масла он вот такой медно-желтый и это сигнализирует нам о том что масло пора заменить также так как у машинки вот здесь небольшие зазоры есть они не на что влияют но бывает так что здесь вот оказывается например игла по моей невнимательности Ничего страшного, она падает в этот поддон, так же, как какие-то остатки, вот, ошметки ниток и всего остального. Они, как правило, собираются вот в этом месте, и вот мы можем их наблюдать. Это все сейчас нужно вычистить. Марка моей машины Аврора, модель А1. Эта машина со мной год, а до нее у меня была предыдущая версия Аврора 8600. Но аж для средних и тяжелых. Поработав на ней два года, я поняла, что мне вполне достаточно такой же машинки. Но для легких и средних, потому что тяжелые, она тоже спокойно берет даже кожу. А увеличенную ширину стежка я в принципе не использовала. Поэтому обновилась и перешла на модель А1. Механизм внутренний вот здесь именно смазки... Так скажем, как и у большинства моделей этого класса, он действует следующим образом, что вы сюда заливаете масло, когда вы ее только купили, установили, собрали. И здесь есть нижний и верхний уровень масла. И в идеале ниже среднего вот этого уровня масло, конечно, не должно опускаться. Ну, где-то быть посередине, но и выше, соответственно, тоже не стоит заливать. По вот этим фитилечкам и по этому фильтру автоматически масло попадает во всю голову. И вся эта система происходит смазывание без вашего участия. Вам достаточно следить за тем, чтобы не было вот здесь никакой грязи. Вот тут вот ничего вот сюда не попадает. То есть здесь это просто вот выносной такой вот, скажем, рукав. Мы сюда опускаем руку, когда вставляем шпульный колпачок. Вот он. И здесь эта зона больше всего подвержена вот этим всяким ошметкам от ткани, потому что здесь находится игольная пластина, которую, конечно, тоже мы сейчас будем чистить. Вот тут вот критично важно, чтобы ничего не попало, никаких вот таких ошметок, потому что велика вероятность, что это все может быть на вот этом фильтре. В этом механизме мы ничего не очищаем, максимум можно вот здесь пройтись тряпочкой, если есть какая-то пыль или еще что-то, но как правило здесь такого не происходит. Вообще ничего не трогаем. Можно также что-то подсобрать вот с самого фильтра, опять же, если здесь какой-то пушок заметите. Сейчас мне необходимо пустая бутылка для того, чтобы слить масло. Раскручиваю вот этот болт. Здесь еще, как правило, идут вот такие магнитики. Эти магнитики здесь необходимы как раз для того, что если вы уроните сюда какую-то иглу, она попадет именно, притянется к магнитику. Подставляю вниз под поддон. Удерживаю там рукой бутылку и раскручиваю вот этот вот болт убираю болт и опустошаю поддон от масла после того как я опустошила максимально так чтобы уже не текло струей масло вот этот вот затвор вот эту дырку я рекомендую закрыть пока тканью следующий шаг я прочищаю вот все вот эти вот ошметки в этом пандоне также дополнительно куском материала у меня это бязь макетная как раз утилизация макетов еще и вот так бывает происходит также обратите внимание что вот здесь на механизме где у нас располагается шпулька, тоже могут быть вот такие всякие ошметки и вот их здесь как раз таки до того вот посмотрите за три месяца что происходит до того как вы еще даже раскрутите игольную пластину и начнете прочищать в ней все механизмы тоже можно вот так вот аккуратненько собрать материалом весь этот пух. У меня есть вот такая щеточка, она для очистки оверлока, но ей тоже удобно подобраться вот в этот механизм, и посмотрите, сколько еще посыпалось э, всяких ошметок, которые тоже необходимо убрать. После того, как я опустошила поддон от всяких ошметок, Сейчас, пока не убирая отсюда тряпочки, я опускаю голову машины обратно и займусь тем, что буду прочищать вот этот механизм. Есть ручной подъем лапки, он находится сзади, вот там у головы. Вот я приподняла лапку. Я уберу отсюда лапку, также сниму иглу. И, конечно же, заменю ее. Теперь я отвожу игольную пластину максимально, вот так. Раскручиваю игольную пластину. И извлекаю ее. На игольной пластине тоже можно увидеть вот такое количество Материалы, особенно если это зимний сезон и мы работаем с какими-то рыхлыми материалами или отшиваем пальто работаем с шерстью то все это конечно же тоже нужно прочистить после того как закончите работать так скажем с маслом обязательно вытрите протрите насухо всю эту игольную пластину чтобы не испачкать потом при работе изделия Теперь я выкручиваю рейку продвижения, вообще в наборе к машинам идет три вида отвертки, это вот такая длинная, средняя и маленькая, но среднюю у меня куда-то сейчас помощники утащили, поэтому буду выкручиваться маленькой. Убираю рейку продвижения, и на рейке продвижения в зубьях тоже есть вот эти вот все ошметки от ниток, от материалов. Это все тоже хорошо, нужно прочистить. Если за машиной не слишком хорошо ухаживали, то бывает так, что в этих э, зубьях прямо спрессованный материал комками находится. Ну а также такое бывает на производстве, где нагрузка на машины высокая. Теперь у меня полностью открыт доступ к шпульному механизму, и здесь также я максимально возможно прочищаю. Возвращаю игольную пластину вот так вот на место, здесь подчищаю, переворачиваю голову еще раз. Также обращаю ваше внимание, что вместо, куда мы вставляем шпульм копачок, вот непосредственно сюда, обращайте на него тоже внимание, чтобы вот здесь вот, если что-то там тоже есть какая-то прессовка всяких ошметок, его прочистить. Не бойтесь, именно в промышленных машинках вот здесь вот вы ничего не повредите. Так, возвращаю голову на место, закручиваю всю конструкцию на место. Это рейку продвижения. Подставляю на реку продвижения на игольную пластину, смотрю, что зубья подходят, все на месте. И после этого уже так основательно хорошо прикручиваю болты. На болтиках тоже мог, могут быть какие-то налеты, желательно их также протереть. закрутить возвращаю лапку на место ставлю новую иголочку рекомендую прочистить сам шпульный колпачок потому что внутри у него также могут быть вот такие вот ошметки. Готово. А теперь возвращаемся к нашему поддону и к маслу. Прочищаю весь поддон. Не переусердствуйте, прям все очищать до мельчайших каплей не нужно. Вот этот механизм, который поднимает и на сладкую, Тут тоже посмотрите, чтобы не было ничего засорено. Также в этих местах, если попадают какие-то металлические предметы, может быть, эрозия, кажется, так это правильно называется. Но главное, чтобы здесь не было каких-то вот сильных ошметков. И на этом, в принципе, все. Закручиваю обратно гайку и болт. Закручиваю хорошо до конца, чтобы ничего не подтекало. Ставлю магнитик на место. И все, что осталось сделать, это налить новое масло. Масло я использую специальное, машинное. Оно продается там, где продается промышленная техника, швейная. Начинаю наливать вот с этого края, там, где находится большее углубление поддона. Вот так. Новое, чистое, кристальное масло в нашу машину залили. Остается опустить голову назад. Протереть машину сверху, также от каких-то напылений. Помыть руки и порадоваться тому, что наша машина сказала нам спасибо. И непременно будет работать теперь как отлаженный механизм. Радоваться результату и... Не лениться, друзья, ухаживать за своим оборудованием. Также рекомендую внимание обратить вот на эти участки, здесь тоже скапливается пыль, на внешние, намаховое колесо. Вот здесь вот все это протирать. Если вы будете ухаживать за своей промышленной техникой, она прослужит вам, может быть, даже не одну швейную жизнь и достанется по наследству вашим родственникам. До следующих полезных видео! О том, как можно прочистить внешние механизмы, мы убираем ниточку, чтобы нам здесь ничего не мешалось. Мы берем отрез кусочек ткани и вот таким образом прочищаем все механизмы от пыли.